Хочу лично сказать всем депутатам и сенаторам, чиновникам высшего ранга, судьям, прокурорам и так далее. От того, что вас очень много, вы не перестаете быть опасными преступниками, которых народу России надо немедленно ликвидировать. От того, что ваша преступная деятельность продолжается уже 29 лет и нет ей конца, мы можем утверждать, что вы закоренелые и неисправимые преступники, безусловно являющиеся врагами народа России. Безусловно, враги народа. Вы заслуживаете смертной казни с конфискацией всего имущества, где бы и в чьих бы руках оно не находилось. Оно не находилось, это имущество. Так что в этом году запланировали выборы в Госдуму. То есть, они говорят, любимое слово у них «ротация». Я понимаю, что в их варианте это от латинского слова «рата», от «крыса». Да? Это замена одних крыс на других. В Госдуме, там, в Совете Федерации мы знаем, что все выборы подтасовываются. Если в Совете Федерации вообще никто не выбирает, он назначается, да? то выборы в Госдуму подтасовываются. На прошлых выборах, вы сами помните, ну, например, Энгельс взять, да? на участке проголосовал 3%. Висела видеокамера и заснимала всех, кто туда заходил. А при подсчете голосов выяснилось, что проголосовало 70% избирателей. Удивительно, да? Причем 62,2% из них проголосовали за партию Единая Россия. И как ни странно, во много, на многих других участках и этого и соседнего округов города саратова более чем на 100 участках 62,2% за единую россию все вот прям как как как положено как скомандовали да? что к чему это приводит вот к тому что такая шобла рулит ну если бы мы сказали, что у власти находятся тираны, у власти находятся там диктаторы и так далее. Но там растет экономика, народ живет отлично. Вот некоторые только противники, их травмуют и все. Но это ж ладно. Но экономике нет никакой. Народ вымирает. Экономика менее одного процента от ВВП всего мира. У Советского Союза это было более 11 процентов. Когда не любят с Советским Союзом сравнивать. Я не говорю, какие какие-то отрасли там серьезные, да, там про роботизацию не говорю, где на последних местах вместе с, с Вазелендом, наверное, они. Вот давайте по отраслям разберемся. Я понимаю, что это некая долгая работа, да, но она будет интересной, поверьте, я буду говорить интересные вещи. Так вот, единственной отраслью экономики. У Путина, я подчеркиваю, могу биться в суде в любом, единственной отраслью экономики у Путина является воровство.